Это я, а это моя девочка. Она вам наделит задницу всем. Нализано, на на Чебучерина, все вот как надо. Ого, молодец, стоящий. красивая и снежная и люди на своих и снегоходах начали их активно ломать продавать покупать суетить и мы сейчас едем за одним снегоходом забрать его в ремонт по другому снегоходу поговорить с клиентами и за вторым снегоходом забрать ремонт и за вторым снегоходом забрать ремонт Это Polaris White Track LX 96 -го года выглядит как Делориан из назад в будущее Идеальное состояние супер вообще вылезал пробег 10 тысяч километров. Дядя ездил по лесам по полям, сохранил такую аутентичность. Ничего не оригинального, если это все оригинально, все в оригинальном виде, суперистический вид. Только в боксе. Не знаю, как теперь будет смотреться это на улице. Это очень аккуратный владелец какой-то, да? Один владелец, он купил его в «Финке» у дилера в 1997 году. Привез сюда, и он единственный хозяин, у него все это время был, получается, 23 года у человека на руках. чтобы техника в таком состоянии все было в оригинале все а, нализано на на чебучирина все вот как на чебучирина кстати это один знаю, но, только придумал на пидорина на пидорина вот на чебучирина смотри как на чебучирина природы да, детали данные природы из куска дерева вырублен снегоход Цельного. Это Папа Карла делал. Вопросчики либо замена, либо устранение. Привезли очередного дедушку. Не краснежик. краснежек. Ой. Один забрали, еще один остался. Здрасте, еще раз. как ты там? тебя тут обижают, обижают, мой сладенький что они делали тобой? я им сейчас пижденька, пижденька, а денег не дам, мой <свят> сладенький, покатаемся в этом годике? конечно или, или в разбор отправим, кстати, на ее надо напугать, да. <свят> сказать не будешь едеть, в разберу вот так вот надо с ними обращаться. Это так крыло порезали? Да, это в процессе. Будет выпиливаться там, и, ну, подниматься эта часть до сюда, до верха, чтобы можно, колеса могли уходить внутрь. Когда ты на выставке будешь ложиться на пузо. А, якши-якши, помню. Чтобы колеса никуда ничего не упирались. Торпеды, ну, ты уже видел торпедные дела. Торпеда, родная, наконец-то. Наконец-то я перестал заниматься хер. Это в эфир пойдет? Наконец-то я перестал заниматься и решил вернуть все в сток, чтобы ни будильников, ничего не было, чисто сток. Это документальные записи, чтобы потом э, не было такого, что а я этого не говорил. Да, да, все да. говорил, пишется, знаешь, как вот ставим вот, на камеру и работает. Максим, как и где будет эксплуатироваться машина? Когда-то... Сидя в офисе на улице Гончарной, я захотел э, что-то а типа э, модное спортивное. Вот. На тот момент нашел Mitsubishi FTO, тогда еще было модно из Японии, гоняли и так далее. Отправил человеку деньги 3000 долларов, он, наверное, хорошо на них отдохнул, но в общем FTO и не дождался. Была такая забавная э, кусочек жизни. Потом э, очень мне нравились Skyline. Даже один Skyline 33, ну, обычный не GTR, в Питере смотрел. Ну, так, посмотрел, посмотрел. Даже потом еще была какая-то... Левин был. Да, Левин был на примете. В Москву даже ездил смотреть. Но там даже я, не имея опыта, понимал, что это полный колхоз. И в какой-то момент, не знаю, как на наткнулся, но попал на Mazda RX-7. Не понимаю, то ли на Дроме, на Авито, и смотрю, она продается в Питере. Думаю, да ладно, надо по, по вменяемым деньгам, сейчас даже скажу, то ли 11500, то ли 11900 в, в тех долларах. Встречаюсь с человеком, Дима Антонов его зовут, потом выяснил, что это знаменитый Пау Ламо, который, наверное... Недавно думал, ну, наверное, половину рыкс со стороны он привез. Ну, на тот момент это он еще не был знаменитым Поломон. Да, на да. тот момент -то он еще был Димой Антоновым. Да, Поломон да. стал позже, когда привез эту кучу рыкс в рык. Россию. И вот это был то ли январь, то ли февраль. Мы встретились, он меня посадил, прокатил. Тогда еще никто не знал, что такое дрифт. Но помню, мы ехали по лидовке. Дима так ее достаточно уверенно бочком по заснежной дороге пустил, так пару раз. Дал газ, я офигел. Сделка состоялась, как говорят. Ну, все было э -э, все, все прозрачно было. Еще тогда э -э, были модные офшоры. Я помню, Диме деньги отправлял на офшор. Такая интересная, я позвонил своим людям, он дал реквизиты, и деньги ушли в какой-то там кипрский офшор. Ну, как, такая забавная ситуация. При, причем он не напрягал, у меня там немножко деньги содержались, все, в адекватном хочу, диалоге все Хочу напомнить вам, Максим отвечает э, на вопрос, где и как будет эксплуатироваться машина. Да, но, но в итоге мы подпишем в э, начале, что это был вопрос, почему Mazda RX-7. Вот это да. был ответ на этот вопрос. Как и где будет эксплуатироваться машина? Я с самого начала владения этим автомобилем, я честно признавался, что, что я мажор, и машина, надо попунтоваться. Где она будет эксплуатироваться пижонский городской дрифт не англиал как парни гоняют по двум причинам эм, сейчас скажу как ну наверное яйца может быть не из того металла а третья вторая причина основная уже с какой-то мудростью понимаешь Лень переделывать последствия всяких аварий каких-то бестолковых и так далее. Там, занят, старость, старость, старость, вот мудрость, она. Да. В общем, пижонский городской дрифт Пижонский городской дрифт Почему? Иногда кольцо, снять бампера и погонять по кольцу в разных режимах. Попробовать, как резина стоит, попробовать, как автомобиль себя ведет. То есть, это, это и не машина выходного дня. Иногда вы выехать в кафешку девками там... Выехать в кафешку без девок, ТЧК. С башбаром сейчас уже понятно. Башбар будет, он будет именно нести функцию усиления бампера и, возможно, под него будет и на нем будут направляющие, на которые будет одеваться бампер, и к ним же крепиться. То, как они будут крепиться, мы посмотрим, когда нам приложим бампер. Пытаемся сделать это невидимые части. Возможно, это будет сейчас модная история. Такие выпуклые заклепки и в центре нажимающаяся кнопка. Ты кнопку нажал, она внутри проворачивается и отстегивался. То есть это несколько там выпуклых частей там по бамперу. Ты все щелкнул, снял. Максим, не боишься ли ты ротора? Роторного мотора, а, то поздно есть... поздно бояться, когда ты меняешь 4 двигателя, бояться уже поздно. Все Не боишься, понятно. Где можно будет увидеть машину в итоге? Вы увидите в городе адрес Рокетбани, в охренительном цвете, увидите надпись ESMARCH, это я. А, ну и вообще план поучаствовать в выставке питерских мажоров, у которых денег до хрена в той выставке присутствует, чисто ради понта. Но, если босс скажет, может съездим в Москву на выставку, если босс скажет. Знаю. Это я, а это моя девочка. Она вам надерет задницу. всем. Да, да, да. 600 момента и минимум 555 сил будет. Не веришь, спросил сынок? Насчет подкапотки можно пока не то, чтобы не красить. Здесь посмотрим, насколько глубоко будут переделки. То есть, если уже тут останется только выдернуть мотор и прокрасить, тогда уже, наверное, да. Приедет электрик, мы уже основное все обсудили, но вот у нас будет разговор насчет вот этих рылюх, этих, вот этих, вот этого всего. Перетаскивать в багажник, наверное, нет. Возможно, это где-то тут будет ныкаться, либо там под торпедой, но это будет обсуждаться. Но это переделка всей косы практически. Потому что моторная коса, она отдельная, но... а вот эта коса, она выходит оттуда... Проходит вот здесь, вот она же идет, выходит на эти рлюхи и возвращается здесь. И причем она связана, то есть очень так э, сильно, и ее просто так не убрать, ее надо целиком менять, косу переделывать, целиком переделывать проводку то ее переделывать вот уже концепция заметить, которая придумана. Придумано, что у нас тут ничего почти нету. Идет одна там конса она проходит здесь где-то под мотором и несколько разъемов мотона отчет. А -а -а -а. Да. Если так, то чтобы это исполнить, оно уже с собой тянет еще там несколько моментов. Если мысль поставить водяной, он будет вот такого размера. И короткий пайп вот он пришел сюда, пошел сюда, снизу маленький радиатор. А пайп нужен модный, закругленный или просто как водо водо водопроводная труба? Там же не надо все движения эти, завихрения воздуха, там же просто вода фигачит. Нет, нет, это воздушный, вот отсюда, от турбины, когда она не сюда вот так вот будет выходить, а турбину мы провернем здесь, чтобы выходил и, грубо говоря, что там не надо специальные геометрию, поскольку там не воздух, а Почти, почти. Да. Дальше. А... Он там. Он здесь висит. Да. Но еще опять же моменты. Я пока все это тут придумал, конструировал. Плюс то хочешь помпу менять. Но она да, там подтекает, есть места в нее. Понял. Вот вся вот эта конструкция большая. Да. От нее можно избавиться, поставив электрическую помпу. Также, если мы ставим электроусилитель руля то мы избавляемся еще от этого насоса. Uh -huh. Генератор переносим вот туда вниз, от турбины ее разворачиваем сюда, ставим бутылочный кулек, то есть выход из турбины в бутылку и сюда. Все, вот это вот такая вот короткая пайпа получается. Но это <coughs> бюджет всей этой шляпы, наверное, там в районе 100-150 получается еще плюс. Потому что электроусилитель... Замена, ну, то есть сам электроусилитель, работает по его установке, тут переделки какие-то, это, наверное, там полтос не меньше будет. Угу. Помпа. Если сама помпа от 10 до 20, считаем 20, значит да, да. Э -э к ней шланги, патрубки, проводки там, ну, тоже там. 10. 40, там, наверное, выползло, с 20 до 40 доползли в итоге, потому что нужно будет, помпу удалили, с мотора есть два выхода, к ним нужно купить пластинку, либо изготовить это под два больших фитинга, два больших фитинга, которые ушли вниз с армированным шлангом, пришли к радиатору в итоге куда-то, то есть тоже там фитинги стоят, работают, ну и так далее, то есть вот работы по удалению помпы, переносу генератора и удалению электроусилителя это в районе 150, я думаю, в итоге все выйдет. ну я Примерно. понял, да поэтому да, да. Я так думаю... цены. да, поэтому. <смех> если кто не помнит, смотрите интернет. <смех> <смех> <смех> да. поэтому я так думаю, наверное, это не сейчас и вообще, возможно, никогда, например, вот <смех> эта история. хочется выехать в марте, моя мечта, наконец-то за 10 лет может избавиться. <смех> Соответственно, надо бюджет вливать. Угу. Залезаем в стройку, мы срываем сроки, и, и я напрягать не а напрягаться не хочется. Поэтому это переносим. Марина, к сожалению, потерпит. По поводу водяного пулька и вот всей да. вот этой перестройки, если мы э -э к этой истории планируем возвращаться, что вот возможно оно вот будет да. так, как да. мы придумали то может быть, не стоит сейчас менять этот кулек на меньший, то есть это тоже куча работы, потому что найти кулек, трубы переварить и так далее, это тоже по бюджету нормально, а на следующий год это опять все переделывать под водяной, например. Принято. Что делать с этим? Во-первых, он вылезает, потому что здесь все греется, и он не держит температуру. Во-вторых, есть ли такие фильтры, которые помогут избежать проблемы минус 300 тысяч? Чтобы говно нет. туда не летело. Да. Если малой кровью это все сделаем, тогда мы, не... слово «поразит», я его не люблю, не заморачиваемся. Класс уже. Уже был электрик, видно. Уже прикладил. Надо документы глянуть, сколько лет этой засранки. И пригласить на пьянку Паула Мо. 24. Она 91-го. А, 92-го. Сколько лет она у меня именно? А, у тебя? 92-го уже, когда ты ее пробивал, по-моему. Он мне предлагает тот 92-го, а, который существует. я понял. А она 91-го, у нее уже 149-й номер. Да, да, 157. 100, 159. 100, 157. 130... 157. Да, да, 157. Они их начали делать в конце 91-го. Модельный ряд пошел с 92-го. Я понял. То есть это вообще… Вообще первая и первая. Первая и первая, 157-я машина. То есть, резюмируя, в этом годе не лезем под подкапотно, не лезем в глобальную переделку электрики, потому что почему? Почему не лезем? Хочется... Давно была мечта, когда смотришь красивые американские машины, там только двигатели все, и ни одного провода. Вот давно была такая мечта сделать. Может, мы к этому придем. И даже где-то фоточка рыбцы есть. Где... Сделаем, сделаем. Но на эти работы реально месяца два, грубо говоря, чуть-чуть поспеша. Ну реально, без фантазии. Бюджет всех этих работ 300. У нас и так есть что О, делать. Я лучше часть этих денег да, на пневму потрачу. Да. Угу. Женя, как продвигается? Потихоньку, по плану. Что делаешь? Шум подзираю. Сейчас буду музыку убирать, остатки сигналки выдирать. А ты это с жабой согласовал уже, ну, да? Ну, слушай, и вроде как Лёш с жабой согласовал, что, типа, всю нештатку нафиг. Поэтому ну, правильно. И заново будем все собирать, переплетать. Угу. Как бы так. Мы, кстати, вернули вот штатные фары сюда. Я вот решил заняться похудением. И что, я замутил? Не работает. шаги слежу. О, молодец. Похудение – это Хорошо. Но только здесь у нас в боксе сильно не находишься. Тебе вокруг тачки надо раз Слушай, по пятнадцать бегать. Вот я сюда приехал, у меня было нахожено 500 шагов. Я вот тут за два часа уже 3000 тысячи находил. Ого. Еще только день, какого года? Вечером скажешь сколько.